Здравствуйте, товарищи! В эфире Пролетарские новости. Новости, в которых буржуй, наемному работнику, эксплуататор, угнетатель и враг. Очередную партию продуктов питания, изъятых на границе с Финляндией у туристов, уничтожили в Ленинградской области, об этом сообщает Выборгская таможня. По данным ведомства, в высокотемпературную печь отправились 1510 кг сыра, масла, йогуртов, рыбной и мясной продукции. И снова государство олигархов и капиталистов поручает своим служащим уничтожать ввезенные лишние товары, чтобы, не дай бог, не пострадала прибыль местных хозяйчиков. Смена Кабинета министров в январе породила очередную дыру в федеральном бюджете. Получив установку срочно догонять нас проекты, правительство Михаила Мишустина взвинтило расходы на 42%, потратив по отдельным статьям от двух до пяти месячных норм. В январе бюджет израсходовал более 1,7 триллиона на 500 миллиардов рублей больше, чем за тот же месяц прошлого года и неожиданно скатился в дефицит. Налоговые сборы более 1,5 триллионов рублей не покрыли всю сумму и по итогам месяца в казне образовалась дыра размером 160 миллиардов рублей или 2% ВВП. Поток дополнительных госденег достался почти всем крупным статьям, кроме одной социального обеспечения населения. По ней расходы сократились на 9%, до 505 миллиардов рублей. До тех пор, пока в России будет существовать капитализм, эти чиновники в золотом правительстве будут радостно пилить бюджеты, взвинчивая расходы на все, кроме благосостояния самого населения. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл считает, что российским школам не помешал бы новый предмет, который знакомил бы учеников, с архитектурными стилями и тем самым воспитывал бы эстетический вкус россиян. Об этом патриарх заявил на заседании Патриаршего совета по культуре, цитирую, «Архитектура и прочее изобразительное искусство – это отражение души эпохи, мысли людей, нравственные доминанты». Конец цитаты. «Какая прекрасная идея дать детям знания об архитектурной культуре. Только вот цель РПЦ, проталкивающая эту идею, не дать возможность изучать культуру общества в ее связи с экономическим базисом того времени, а просто напомнить, что когда-то мракобесие было в центре человеческого мировоззрения и следом предложить подобную традицию возродить. Президент России Владимир Путин присвоил генеральские звания 60 сотрудникам МВД, Росгвардии, ФСИН, ФСПП и СКР. Среди них официальный представитель МВД, помощник руководителя министерства, Ирина Волк, которая получила звание генерал-майора полиции. Указ о присвоении воинских и специальных званий опубликован на портале правовой информации. Вот так вот все и бывает в современной России. Всякая говорящая голова способна получить за какие-то неведомые заслуги звание генерал-майора свои 42 года. При этом каких-либо подвигов на службе за все годы работы Ирины Волк не числится. Объясняется подобный феномен очень просто – при капитализме чиновники с легкостью раздают звание и должности своим приближенным в обмен на их верность. В этом порочном круге заботы о простом народе нет, не было и никогда не будет. Инвестиционная компания АФК Система создает венчурный фонд Система SmartTech с тревым объемом в 5 миллиардов рублей. Его управляющим партнером станет точь министр обороны Ксения Шойгу, развивающая собственную инвесткомпанию Capital Perform. Новая структура планирует готовить стартапы для экосистем стратегических инвесторов. Вот так, мановением волшебной палочки, просто случайно родственники крупных чиновников оказываются у руля фондов в 5 миллиардов рублей. Товарищ, пойми же ты наконец, что власть при буржуазном режиме просто превращает свои рабочие места в капитал и дует деньги с трудящегося населения. Нет и не было в их головах и мысли о том, что подстаивает твои интересы.